Синева в облаках, тишина на рассвете Мир как будто уснул в ожидании лета Лепестками травинкой первым букетом Запоздал он, прости, он готовится к лету Синеве в облаках, тишиной на рассвете Там, где мир уснул в ожидании лета. И ты, извини, твои тайны повсюду, Ночью, дню и зимою, и летом, В странах, где никогда не гостил, Я с тобой теряю свободу, Потому что тебя не любил, Потому что тебя не любил, И подводку об этом тоскую. И подводку об этом тоскую Из последних оставшихся сил Твои тайны повсюду Ночью, днем, и зимою, и летом Но знаю, что ты весною вернешься синевой в облаках тишиной на рассвете Лепестками, травинкой, букетом надежды Завтра, завтра ты возвратишься с анетом Лепестками, травинкой, первым букетом Лепестками, травинкой, первым букетом Там, где мир, как будто уснул в ожидании лета